приветствую вас друзья сегодня мы попробуем рассмотреть приближающийся коридор затмений который начнется с 30 апреля и до 16 мая ну, попробуем спрогнозировать события которые будут ожидать каждого из нас и ну, разберем в принципе чем он опасен, а чем он может помочь человеку Итак, 30 апреля, значит, оно будет ознаменовано тем, что произойдет частное, не лунное, а солнечное затмение в этот день в знаке Зодиака Телец. В Тельце у нас сейчас находится Уран. Уран это планета связанная с различными неожиданностями, форс-мажорами и Луна будет находиться в непосредственной близости возле Урана Луна связана как правило с чувствами даже скорее сказать с эмоциями с нашими потребностями бессознательными наши внутренней жизнью, ну, также это семья, это, ну, простые наши, знаете, такие бытовые потребности в жилье, в пище, ну, и эмоциональном удовлетворении. И, и, и в астрологии, я думаю, что, скорее всего, эти темы, наверное, и будут затронуты, ну, астрологически, скорее всего, будут затронуты эти темы поскольку Луна находится очень рядом с Ураном, то, наверное, произойдут изменения по этим темам. Произойдут неожиданно, либо будут происходить различные неожиданности, и многим придется очень быстро приспосабливаться к новым реалиям. Ну, давайте посмотрим... На картину вообще неба Что будет в этот день Смотрите, очень интересно Здесь такое соединение Венеры, Юпитера и Нептуна Нептун и Юпитер здесь находятся в знаке своей силы, они безумно сильны и в соединении с Венерой они образуют, знаете, такие, можно сказать, ворота удачи, аспект счастья, радости. Я чуть позже расскажу, для кого он будет работать, ну, в какой сфере жизни, для представителей каких знаков зодиака он будет работать. Причем все это чудесное соединение образует аспект к Плутону секстиль почему это важно ну во-первых Плутон сейчас отвечает за разрушающие действия во всем мире а вот это вот соединение которое дает благоприятный аспект Плутону точный причем это говорит о том что произойдут какие то благоприятные перемены, смягчение различных критических ситуаций и поворот в лучшую сторону. Давайте же посмотрим на 16 мая. 16 мая, что у нас будет 16 мая? Ну, пока смотрим общую картину. Так, здесь у нас опять Луна. Это уже будет лунное затмение. И она будет в соединении с кармическим южным узлом Скорпионе. Ну, я так полагаю, здесь она будет, ну, все-таки не в оппозиции к Урану, но, наверное, находясь в соединении с узлом, она показывает, что человек, ну, человек человеку, человечеству... Нужно будет, ну, будет вынуждена, наверное, от чего-то освободиться. К сожалению, здесь Луна образует напряженный аспект, причем точный. К Сатурну здесь разница буквально 1 градус. Сатурн у нас сейчас управляет. Ну, различными воинственными действиями ну и сам по себе вот этот аспект, квадрат Луна-Сатурн он в астрологии считается ну, печатью несчастья как правило он несет различные лишения, потери касающиеся ну, семьи, ну и всего того что связано с бытом единственное ну также ухудшение настроения разочарование депрессии но есть плюс в том что можно смягчить этот аспект общаясь ну во-первых благотворительными делами и волонтерством и общением с детьми то есть, делая дело что-то доброе дело что-то полезное то есть важно применять себя для каких-то ну, полезных действий то есть не разрушать а что-то создавать и причем делать это бескорыстно Учитывая, что затмения будут происходить на оси Телец-Скорпион, ну, логично полагать, что в первую очередь это затмение будет касаться тех людей, у которых находятся, ну, во-первых, рожденные под этими знаком Зодиака, Телец-Скорпион, и тем, теми людьми, у которых в этих знаках есть какие-либо важные планеты, ну, например, Марс, Венера или Луна. И причем, поскольку у нас узлы являются кармическими, то в жизни этих людей будут происходить очень важные кармические перемены, на которые практически невозможно никак, никак повлиять. То есть получат от судьбы то, что заслужили. Ну и давайте еще в общем коснемся темы. Какие будут изменения? У нас Скорпион связан с опасными ситуациями, с финансами, причем не своими, а чужими. Также это зона секса и противоположный знак. Это еще... Телец, это еще и тема партнерства будет затронута, и также тема накопления денег. Ну, здесь в основном будет касаться, знаете, секс, деньги, все материальное. С 30 апреля она первое место могут выйти решение таких вопросов, которые связаны с домом, с семьей, с достатком, а уже 16 числа эти вопросы они будут закрываться. Видите, еще тут южный узел о соединении с Луной, то есть он говорит о закрытии этих тем. Ну, я могу сказать так, что у большинства получится ну, от чего-то избавиться, что-то закрыть, то какие-то свои кармические. Долги и успешно, причем сделать это успешно. Если какие-то отношения с себя и жили, и они являются для вас токсичными, то это тоже очень хорошее время для того, чтобы их закрыть окончательно. Если будет происходить что-то нехорошее, значит важно переоценить, понять за что. Ну, переоценить свою жизнь, понять, за что, и постараться в будущем не совершать этих ошибок. Ну, если что-то приятное, ну, значит, вам повезло. Значит, вы все делали правильно. Ну, а теперь поехали по <coughs>, знакам зодиака. Ну, как я уже говорила, у кого. Ну, начнем с овна. Овны, и также те, у кого находятся в этом знаке такие важные планеты, как Луна или Венера, Венера, Венера Марс. Значит, смотрите. У вас будет, так, овны, значит, у вас будет активна сфера 12 дома, 12 дом это все скрытое, тайное, также это что-то неофициальное, и плюс еще... Ну, это если говорить о приятных событиях, которые можно ожидать к концу месяца и началу следующего, то вот можете получить какую-то помощь, что-то вас порадует. Это может быть связано с коллективами, с дружеским окружением. Особенно хорошо, если вы где-то заняты вот в области благотворительности, в медицине, ну, и вообще работаете в каких-то секретных организациях или, может быть, заняты в секретных организациях. То вот здесь... Ну, также это может быть помощь каких-то тайных покровителей. Ну, Что-то что для вас тут разрешится благоприятно, благополучно. Что-то вас порадует. Также также смотрим, у вас ось затмение пройдет по второму-восьмому дому. Ну, здесь прям классика. Значит, будьте внимательны к своим финансам. Очень внимательны, поскольку здесь возможно у вас потери. Учитывая, что к 16 числу Луна будет находиться на Южном узле и образовывать квадрат к Сатурну, Сатурн у вас в 11 доме, ну, здесь могут быть, знаете, как будто бы ну, необходимость, необходимость, может быть, прожертвовать каким-то своим имуществом, ну, либо потери. В общем-то, будьте осторожны со своими финансами и аккуратны с ними. Обращайтесь. Постарайтесь ну, что-то для себя сохранить, удержать. Ну и понятно, что если вы имеете работу, то сейчас не время для экспериментов и рискованных каких-то действий. Телец. Так, ну у вас прям классическая ситуация, поскольку ось прям идет по вашему первому дому и седьмому учитывая значит того, что, учитывая, что южный узел, он как правило уже знаете, что-то уже забирает находится в вашем седьмом, седьмой дом партнерства, то наверное, для вас все-таки совет будет в этот период брать ответственность за свою жизнь ну и то есть самостоятельно не надеясь на кого-либо ну, особенно на своего партнера возможно даже в этот период вы расстанетесь с человеком или с какими-то людьми с которыми у вас были определенные отношения, обязательства, договоренности ну и из приятного давайте посмотрим на это соединение оно для вас в одиннадцатом доме то есть это приятное общение с коллективами с друзьями очень будет благоприятное взаимодействие с ними по, значит плутон для вас так здесь 12 11, 11, 10 9 дом значит наиболее благоприятное я так понимаю по 9 дому это у нас все что связано с заграницей За границей, дальние дороги, путешествия то есть люди издалека Друзья издалека. Ну, любое взаимодействие с людьми издалека будет благоприятным. Ну, а возможно, также интересные знакомства, любовного характера. Для кого это важно? Ну, и знаете, еще такое чувство, что вот вы что-то в себе измените. Ну, вообще перемены вас ожидают. Особенно вот те, у кого вот не только солнце, а еще луна находится в тельце. Ожидайте очень важных изменений в своей жизни. И кто-то из вас даже может поменять место жительства, страну. Ну, Что-то изменится в ваших потребностях, в ожиданиях. Например, можете решить, что сделать для себя какие-то важные выводы. И определиться со своим семейным положением, поменять свой статус, ну в любую сторону. Так близнецы. Так для вас ось затмения будет э, как раз по двенадцатому дому идти. Это также тема дальних перемещений, иммиграции, всего тайного, скрытого. Но здесь что-то неожиданное, неожиданные перемещения, и знаете, может быть наоборот неожиданно кому-то придется, знаете, как будто бы оказаться в местах закрытого типа, вот знаете, как заключение, то есть не будет в чем-то свободы, и, и причем еще периодически это может меняться по урану. Так, следующая ось у вас связана с противоположным домом, это шестой дом, и по шестому, ну, шестой это дом работа, здоровье, ну, могут быть по здоровью к 16 числу, значит, либо работа, либо по здоровью может быть некоторые изменения, но в частности, это может быть неприятный характер. Почему? Потому что здесь будет находиться Луна 16 числа, прямо на этом узле, и образовывать квадрат к Сатурну. Сатурн у нас, у вас находится, сейчас скажу, в каком доме, так 6, 7, 8, 9. Значит, Знаете, на этом затмении неблагоприятно для вас куда-то переезжать, то есть дальние поездки, путешествия, там, возможно, какие-то неприятные для вас события, ну, скажем так, для здоровья, для быта, для семьи, ну, вот что-то там для вас может как-то не сложиться с переездами. Ну, вообще у вас здесь ожидаются какие-то сковывающие обстоятельства, вот зависимость от э, кого-то, от чего-то, от причем это на таком глобальном уровне. Вот как будто бы вы, знаете, находитесь в заточении или вынуждены кому-то подчиняться, какой-то системе, не, не имеете возможности по, ну, открыто распоряжаться своей судьбой. Что у вас тут интересного может вас порадовать? Значит, конец месяца, начало мая, вот это чудесное соединение, оно у вас находится, так, 12 й дом. Это дом статуса, карьеры и имеет благоприятный аспект. К восьмому так правильно посчитала сейчас смотрю так 12 11 10 9 8 все верно к Плутону но смотрите я думаю что можете рассчитывать на крупную какую-то сумму получения финансов и у кого есть возможность то я бы даже рекомендовала бы в это время ну, где-то больше светиться ходить есть возможность познакомиться обратить на себя внимание ну не обязательно для личной жизни это может быть также и очень важно будет для вашей карьеры то есть вас обязательно заметят итак раки у вас будет ой затмений так здесь получается 12 11 значит одиннадцатый и напротив пятый по моему да, дом до да, 11 5 дом значит посмотрите у вас это будет связано с дружеским окружением ну, вообще коллектив коллективной деятельностью и детьми любовью творческой реализации значит что-то по теме любви у вас будет отработано отпущено и ну может быть вот как-то в этих темах вы будете чего-то, что-то менять, будете как-то преобразовываться и прорабатывать, ну хорошо, давайте посмотрим смотрите, 30 апреля здесь у вас 11 дом ну 11 дом включен с Луной и Ураном. Луна это у нас ну, быт, быт. Уран неожиданность. Возможно какие-то неожиданности, связанные с тем местом, где вы проживаете, или с вашим супругом, супругой. Что-то на бытовом уровне будет у вас меняться, какое-то беспокойство по северному узлу нужно, знаете, вам как-то ну, при, принять ситуацию, такую, какой она есть, постараться удержать те позиции, которые у вас есть. Ничего не меняйте. А, так, по, по, по значит, к концу, концу 16 числа здесь на узле у вас будет луна. Вы знаете, может быть, у вас переезд будет или перемены в личной жизни, может быть, кто-то забеременеет, например. Ну, ну, ну, смотрим Поскольку здесь будет у нас Луна И она образует квадрат к Сатурну Сатурн у вас так, Шестой, седьмой, восьмой дом Неблагоприятный период Для зачатия, нет Вот как-то тут наоборот Могут быть разочарования И вообще для любви, для любовных отношений Для Семейных отношений будет такие некоторые испытания. То есть у кого неналадан дышат и есть какие-то проблемки, то люди могут расстаться. Может, может быть, знаете, как расставание с детьми, от детей, если говорить о детях. Ну и вообще, как-то, вот, знаете, вам будет недоразвлечение в это время. Что может порадовать? Конец апреля смотрим. Вот, так, соединение Нептуна, Юпитера и Венеры у вас пройдет так, 12, 11, 10, 9 дом. О, отлично, и в аспекте с Плутоном. Так, 9, 8, 7. Значит, смотрите, будут затронуты 9 и 7 дом. Я думаю, что наибольше всего повезет тем, кто находится за границей, у кого есть партнеры за границей, и именно тот, кто уже там есть, уже находится. То есть для вас здесь вообще открываются шикарные перспективы. Ну и плюс девятый дом у нас еще связан с философией. Ну, то есть для тех, кто как-то занят, может быть, в духовной области – Ну, религия, например, то вот для вас здесь тоже очень благоприятное время. Еще по девятому дому, что у нас может быть? Высшее образование. Тут ну, тоже благоприятные возможности для поступлений. Ну, в общем-то, для любого взаимодействия с зарубежными партнерами. То здесь можете ожидать что-то приятное. Ну, и плюс также, кого интересует, еще могут быть интересные знакомства с людьми издалека. Львы. Ну, давайте посмотрим, что у вас. Так, первый, второй, третий, четвертый. У вас будет самое интересное. У вас будет ось 4 десятый дом. Смотрите, это будет тема непосредственно вашего статуса, карьеры и также дома семьи, рода. Причем само по себе 30 апреля начало затмения, оно выпадает в 10 доме. Ну, во-первых, возможны неожиданные резкие перемены, ну, начало этих перемен по теме вашего статуса. Ну, это и разрывы, и разводы, а может быть, для кого-то наоборот, возможность с кем-то соединиться в УЗах. Ну, честно говоря, на коридоре затмений Вступать в брак это такое дело, опасное, но ну, кто знает, может быть для вас это будет как раз ваша награда за, за ваши поступки до этого. Хорошо, значит к концу затмения что ожидается? Здесь будет находиться Луна на южном узле, ну скорее всего при аспекте к Сатурну это будет ну, какой-то разрыв, потеря, охлаждение. Сейчас скажу с чем. Так Четвертый, пятый, шестой, седьмой, да, по седьмому дому с партнером, ну, охлаждение с партнером вплоть до разрыва, то есть для тех, у кого отношения имеют определенные сложности, дышат наладан, есть какие-то нерешенные старые, какие-то затянувшиеся проблемы, то вот как раз на этом коридоре затмений вполне вероятно, что можете выйти из этих отношений. Так, что еще? Причем это касается не только семьи, но и партнерских отношений в карьере в том числе. Давайте посмотрим, что вас порадует. Значит, конец апреля, начало мая. Вот этот вот аспект чудесный, он у вас образуется. Так, 12, сейчас, извините, 9, 10, 9, 8. Восьмой дом. Так, правильно что я считала? 12, 11, да, 10, 9, 8. Значит, 8. Седьмой и шестой. но я думаю, что, во-первых, здесь есть тема секса приятная, есть тема финансов, чужих финансов, не своих ресурсов. Ну, я думаю, что здесь может быть. Ну, и также, что то, что касается опасности, эзотерики, ну, вообще, для тех, кто занят в сфере, связанной с чем-то тайным то тут вас ожидают определенные, знаете, всякие закулисные игры и удача в этих играх. Но в большей степени, поскольку здесь есть аспект, ну, во-первых, для здоровья, здесь будет хороший аспект выздоровления, либо вы избежите какой-то очень сложной, критической ситуации, связанной с вашей жизнью. Ну и плюс еще, ну, на элементарном уровне это может быть удача в работе, может быть повышение, может быть, получите какое-то вознаграждение ожидайте ожидайте ну, кредиты на самом таком тоже простом уровне то есть ожидайте приятных финансовых поступлений ну какой-то финансовый выигрыш обязательно должен быть девы так, ну, девы, что тут у вас? Раз, два, три. Так, третий, ось третьего и девятого дома. Ага, ну, смотрите, конец месяца. Начало коридора задмений. Значит, возможны неожиданные переезды. Получение новостей издалека. Может быть, приобретение недвижимости где-то далеко. Ну, может быть, даже что-то интересненькое. Но ну, неожиданное связано с вашими близкими женщинами будет. Может быть, кто-то из них уедет или новости получите. Ну, тема дальних дорог, в общем-то, есть. Дальних дорог, путешествия, известия издалека. И, и и и по третьему дому, значит, конец коридора затмения. Здесь будет луна. Может быть, связано с неож... необходимостью неожиданных переездов сейчас посмотрим, с чем это будет связано так, третий, четвертый, пятый, шестой по работе по работе или же, может быть, вариант по здоровью могут быть какие-то проблемки неблагоприятные будьте внимательны в течение этого коридора Вмени на дорогах будьте внимательны к своему здоровью Следите за своей техникой, за ее исправностью. То есть будьте внимательны. Ну, если вдруг там по здоровью есть какие-то нюансы, то не, оставляй, не оставляйте все на самотек. Занимайтесь с собой. Хорошо, посмотрим, что вас порадует. Вот это чудесное соединение. Так, в каком оно будет аспекте? Третий, четвертый, пятый значит, между пятым домом, любви, хобби, развлечений, детей шестой и седьмой, ну вообще чудесно смотрите я думаю, что вас ждут очень приятные события в теме любви, отношений возможно какие-то неожиданные знакомства подписание важных каких-то бумаг, договоров знакомств, ну и, возможно, даже, знаете, какие-то партнеры, которые могут выступать в роли, знаете, как спонсоров, что ли, ну вот, помогут вам, то есть можете ожидать крупной помощи от своих партнеров, ну, причем, знаете, такая она будет, искренняя очень. Ну, также, возможно, очень важное соглашение с Людьми, которые обладают ну, Достаточно такими серьезными Возможностями и ресурсами Кстати, рекомендую также Смотреть данный прогноз Еще и по асценденту ну, вот У меня асцендент в Деве Поэтому для меня Прогноз для Дев, он тоже может совпадать Так что меня это тоже очень заинтересовало Перспектива для Дев Так, хорошо Давайте дальше смотреть Весы. Так, ну для вас ось идет второй восьмой дом. Значит, смотрите, начнется, начнется коридор с восьмого дома. Восьмой это дом опасных ситуаций. Будьте, пожалуйста, в течение вот этих 17 дней очень осторожны, не рискуйте, не бывайте, постарайтесь не быть в зоне опасных действий. И, знаете, тут есть также для вас еще шанс возможно получить какую-то необходимую сумму денег для ну, покрытия может быть каких-то своих острых потребностей или для покрытия убытков ну, вот я вижу что по, по финансам вам тяжеловато но тем не менее вы можете рассчитывать на неожиданную поддержку а можем даже посмотреть откуда нам придет. Так, восьмой, седьмой, шестой Ну, здесь вы знаете, как будто бы Может по работе вам повести Или подработка какая-то появится но вот Особенно в вот конец месяца Начало мая Я понимаю, что там праздники могут быть Но, тем не менее Для вас как-то так нормально складывается Ситуация Ну-ка, шестой, пятый, четвертый Особенно благоприятно Ну, во-первых, поддержку от своей семьи Может быть, от члена вашей семьи поддержка рода, родственники могут помогать, там папа, мама, дедушки, бабушки, ну и плюс для тех, кто, может быть, там занят как-то в сфере медицины, благотворительностью занимаются, ну вот, знаете, здесь вам как будто бы идет помощь какая-то, но приходит что-то удачное, удача. Так, психология сюда тоже относится, волонтерство. Значит, закроется коридор затмений. Сейчас я посмотрю, здесь будет у нас Луна. Финансы, финансы. Вижу, финансовые затраты будут достаточно крупные. И это будет сфера. Это 3 третий, четвертый, пятый. Ну, знаете, как на детей, может быть, крупные финансовые расходы на детей. Дети, любимые. Может, ну, хобби развлечения. Ну, не знаю. Если будете слишком много развлекаться, то это, конечно, логично, что могут быть крупные финансовые потери. Но самый главный для вас совет – это беречь свои деньги. Ну и если есть возможность, то не отвергайте помощь семьи близких. Скорпион, так, ну здесь тоже классика. У вас здесь ось. По вашему дому так, 1 7 Ну, эта тема, связанная с партнерством. Ну, смотрите, учитывая, что Северный узел находится в вашем противоположном знаке, в седьмом доме, отвечающим за партнерство. То здесь, знаете, у вас здесь как раз совет больше рассчитывать не на себя, а на своих партнеров. Хотя я знаю, что вы люди достаточно самостоятельные, но не бойтесь просить в этот период. Ну и, знаете, можете в этот период у вас в серии партнерства произойдут какие-то очень важные кармические изменения, неожиданные. Вы прямо даже не будете ожидать. Э -э несмотря на то, что, знаете, как пройдет, знаете, как перетрубация, что ли, э -э ротация, как будто бы поменяются приоритеты в партнерстве. Может быть, кто-то кого-то переместите, поменяете местами. Что-то очень интересное может произойти. Кстати, может быть даже неожиданное предложение руки и сердца, поскольку здесь Луна находится. Луна, она говорит о семье. Хорошо, значит, конец. Давайте конец на 16 мая. Здесь у нас будет Луна переместиться в ваш первый дом. Знаете, как будто бы вы отдадите долг. Долг ваш ракурс будет в сторону семьи получите что-то по теме семьи дома хорошо а квадрат будет к Сатурну Сатурну вас в четвертом да здесь вот мне знаете почему-то идет как тема жертвы жертва жертва во имя семьи во имя дома во имя семьи ну, тут еще, знаете, может быть какие-то, ну, как холод в семье или отдаление от своей семьи, от своего рода. Ну, такое что-то. Такое ощущение, что вот что-то, может быть, вас не будет удовлетворять, связанное с родом, с семьей, с тем местом, где вы проживаете. Возможно, захотите поменять место проживания. Или меньше будете общаться как-то со своими близкими. Или разъедетесь с ними. Ну, вот как-то на, на это похоже. Хорошо. Что же вас порадует 30 апреля? Так, у нас соединение между третьим домом и пятым. Опа. Ну, смотрите, здесь может быть какое-то удачное знакомство. Подписание договоров. Будут очень удачные поездки, путешествия в это время на недалекие, на короткие расстояния, встреча со своими родственниками, которые ну, являются двоюродными, например, там тети, дяди, ну и вообще любовь, развлечения, праздник придет на вашу улицу. Наконец-то. Так, дальше смотрим стрелец. Ну, у вас здесь ось 12 дома и 6. Причем что-то вы получаете по 6, а по 6 отдаете по 12. Хорошо, давайте посмотрим. 30 числа. Значит, здесь у вас могут быть изменения в сфере здоровья, а также в сфере работы. Возможно, неожиданные именно изменения в этой сфере может быть смена работы в связи со сменой места проживания вынуждена что-то может быть знать вам цвет принимать спокойно эти изменения по ней и знаете что ну то что происходит это так просто должно быть теперь к концу 16 числа, что тут у вас по южному узлу, здесь будет Луна, можете попасть в какое-то зависимое положение, вынуждено, вынуждено будет, что вы будете чего-то ожидать, ожидать решения по своему вопросу, с чем это может быть связано, раз, два, три, четыре, вернее, раз, два, три, да, как будто бы будете зависеть от каких-то, может быть, бумаг, государственных, государственного уровня решение будет ожидать решение по вашему вопросу то есть будете связаны знаете как по рукам и ногам не сможете действовать до тех пор пока не получите может быть какое-то разрешение на что-то теперь по 30 апреля что еще тут вас может порадовать в принципе. Давайте посмотрим, у вас здесь соединение, так по-моему, раз, два, три, 4 четвертый дом, но ну, это семья, семья, род и в аспекте ко второму денежки очень очень благоприятные возможности для получения финансов, может быть, это будет крупная покупка для дома, для семьи и знаете вообще в принципе вас ваша семья порадует очень вот такое крупное, приятное, торжественное событие ожидается. Для кого-то это может быть и увеличение семьи или новость о том, что семья увеличится. И в принципе, вот, знаете, как подарок. Очень крупный, дорогой, хороший подарок. Приятный. Здесь это, может быть, еще, знаете, связано вот с таким, каким-то очень благоприятным, положительным, моральным настроем в кругу своей семьи. Может быть, это будет еще и приобретение, удачная покупка или продажа чего-то, как приобретение чего-то. Ну, чего-то имеется в виду недвижимости. И для тех, кто работает сам на себя, то есть для вас здесь тоже очень хорошие перспективы, особенно если это сфера деятельности, связана с... IT-сферой, то есть через работу с программным обеспечением. Вот удаленная тоже. То есть денежки могут быть хорошие. И вообще вы будете в таком очень хорошем находиться творческом подъеме. Вот вам легче всего будет проявлять свои способности вот в стенах своего дома. Это обязательно будет отмечено. Так, козероги, козероги, так, значит, для вас это ось 11 и пятый дом. Так, 30 апреля входите в коридор затмения по пятому дому, это дом детей, любви, развлечений, хобби. Значит, здесь, возможно, какие-то неожиданные изменения. Ну, какого характера, я сказать не могу, но вижу, что что-то здесь будет меняться. Возможно, и вообще вам, знаете, как будто подается совет, вот что-то принимать, то что вам будет приходить в это время по этой теме. Нельзя отказываться. И к концу 16 числа, значит, Луна здесь у вас будет, в одиннадцатом и в квадрате к Сатурну. Сатурн у вас во втором. Ну, возможны какие-то необходимые траты траты, это не похоже на потери, знаете, как будто бы вынужденные, вот не слишком вам будет хотеться тратить денежки или, может быть, это будет расставание, не, ну здесь все-таки финансы, финансовые потери, финансовые расходы на какие-то крупные мероприятия, связанные с крупными организациями. Ну, на самом деле, я не вижу, чтобы вы прям особо сильно страдали по этому поводу. Ну, про просто я так понимаю, что вам нужно быть максимально осторожными, ну, бер бережно относиться к своим денежкам в течение данного периода, поднакопить их, меньше тратить и.. По теме любви детей Тут интересны у вас перемены Могут быть Хорошо, ну может быть кто-то из детей Захочет вылететь из гнезда Ну значит пусть так будет А может быть наоборот кто-то залетит Аист, например, вам принесет Хорошо, давайте посмотрим 30 апреля Так, что он принесет Это соединение чудесное Так, третий дом Первый, третий Ну смотрите, у вас во-первых Вы будете настолько сексуальные, настолько гипно... гипнотично притягательны для противоположного пола, что можете ожидать в этот период каких-то интересных знакомств. И я могу сказать, что это время активных действий. То есть все, что вы будете делать, вам это принесет большую радость, удовольствие. И если, например, вас интересуют денежки, то это также еще и крупные поступления. Ну, в общем-то, ожидать удачу в любой сфере жизни именно в любой поскольку тут все будет зависеть от вас вы сами будете творцом своей судьбы в этот период ну который продлится несколько дней он уже начнется к концу апреля я о нем говорила ранее в других прогнозах. там после 26 и он еще будет работать в первых числах мая так, рыбки, рыбки, рыбусечки. Ну, вас тут самое интересное ожидает, поскольку именно в вашем знаке тут будет чудесно. Во-первых, четыре планеты будут в вашем знаке на начало коридора затмений. И давайте ну, давайте начнем с приятного. Так, чудесно. Во-первых, вы будете на высоте, вас ожидает удача. Ну, удача, можно сказать, вообще в любой области вашей жизни, поскольку именно в вашем знаке вот это вот соединение удачи, счастья. И, и, и оно что вам еще принесет? Так, оно делает прекрасный аспект, секстиль Плутона, который в вашем 11 доме. Смотрите, 11 дом это коллективы, то есть взаимодействие с коллективами, с дружеским окружением. То есть, собственно, ну, где бы вы себя не применили, вы будете заметны, удачливы, постарайтесь максимально использовать это время для себя для улучшения своей жизни, для каких-то поиска новых возможностей, новых путей. Ну, у каждого это свое, для кого-то это работа, для кого-то это ну, собственная может быть реализация в каких-то других областях, кто-то может быть просто хочет замуж и реально у вас есть возможность встретить человека для жизни. В этот период будет примерно с 26 апреля и там где-то по началу мая. Я точно пока смотреть не буду, но я думаю, что вы это почувствуете. Вряд ли такой аспект пройдет незаметно для вас. Главное, не сидите дома, будьте активны, общайтесь. И взаимодействуйте с чем как можно более большим количеством людей. Хорошо, ну а теперь давайте по самому коридору затмений посмотрим. С 30 апреля так 1-2 у вас будет взаимодействие с третьим, девятым домом. Угу. Поскольку северный узел в третьем доме, он говорит о том, что вам нужно. Обратите внимание на короткие контакты, короткие поездки, короткие перемещения. Неблагоприятны в этот период дальние перемещения, дальние дороги и вообще взаимодействие с лицами, которые находятся где-то далеко. Также этот период неблагоприятен для получения высшего образования. Ну, могут быть какие-то трудности, лишения по этой теме. Крайне неблагоприятно переезжать куда-либо. Ну, вот Почему объясню, потому что к концу 16 числа э, с этим узлом у вас соединится Луна, то есть вы можете получить некое пристанище, то есть если кто-то из вас решит поменять место жительства, куда-то уедет на отдых, например, кто имеет такую возможность, то у вас все равно будет квадрат к Сатурну. Сатур, такой аспект называется в астрологии печатью несчастья. То есть он дает такую похондрию и разочарование. А в чем у вас оно может ожидаться? Так, 9, 10, 11, 12. Ну, это прям вообще. Можете прямо впасть в депрессию. Вообще, знаете, как будто бы окажетесь в каком-то заточении. И вот неблагоприятно куда-либо переезжать. Ваше место там, где вы сейчас находитесь. То есть дома, дома в том месте, где вы сидите. То, то место, которое вы считаете своим домом, вот там пока, пожалуйста, и будьте. а Еще для вас, кстати, благоприятное время для каких-то коротких тренингов, коротенькие курсы и для покупки и приобретения автомобиля. Водолейчики. Ну, у вас ситуация выглядит таким образом. Значит, смотрим. Поскольку у вас здесь Сатурн находится в знаке Зодиака Водолей и образует, ну, уже слава Богу, будет образовывать расходящийся аспект к узлам кармическим, то можно утверждать, что многих из вас ожидают какие-либо кармические судьбоносные изменения, в жизни и в частности это будет касаться на коридоре затмений 4 и 10 дома То есть это дела, связанные с недвижимостью, с вашими материальными ценностями, с вашей семьей, с вашим статусом, с вашей карьерой. Причем здесь есть указания по южному узлу немножечко отойти от своей карьеры и больше уделять внимание своей семье. Возможно, какие-то неожиданные ситуации с вашими близкими женщинами. То есть нужно проявлять максимальное внимание к ним и если 30 числа здесь у вас будет наблюдаться очень приятный позитивный спект который может вам э, принести возможность хорошо подзаработать вообще придаст вам э, дополнительный доход из скрытых источников неофициальных скрытых источников то-то ближе к 16 числу то с чем вы выйдете уже из этого периода у вас здесь есть ситуация похожая на то что могут быть неприятные моменты которые вас огорчат огорчат это может быть, или холод, или отчуждение с кем-то из своих близких женщин. Ну, возможно, даже для кого-то какие-то будут потери расставания. Э, или, например, ну, знаете, изменения в статусе. То есть для кого-то это будут просто изменения, связанные с вашей карьерой. Может быть, переход из одного места на другое. Или, или вас уволят. Ну, вот, как-то, знаете, больше касается статуса. То есть перемены в статусе, но они почему-то вас не порадуют, поскольку, ну не почему-то из-за отрицательного аспекта к Сатурну, который отвечает за ваши меры ощущения, за то, как вы себя чувствуете, то вот как-то вы будете себя чувствовать несколько... Ну, несколько напряженно и даже может быть чем-то даже не напряженно, правильно сказать, а разочаровано. Ну вот примерно такая ситуация. Ну и у вас здесь совет такой, то есть если вы будете ориентироваться, то есть ваш фокус внимания будет на доме, на семье, на вашей недвижимости, на все то, чем вы обладаете, знаете, опирайтесь на ту почву под ногами, которую на которой вы стоите. Вот постарайтесь это уберечь и это будет ваши награды ваши вашему утешению в этот период то есть вашей сильной поддержкой также хотелось бы добавить еще несколько слов по группе людей которые родились в определенные периоды на них это затмение отразится в обязательном порядке это результат исследования одного астролога. Кому интересно будет почитать, я оставлю ссылочку под видео. Для вас пока просто вот выпишу, что рожденные в эти периоды вас могут ожидать различные финансовые удары поэтому будьте максимально бережны к своим финансам осторожны с ними ну либо морально подготовьтесь если не другого выхода ну а для рожденных в эти периоды будет возможность именно во время коридора затмений начать что-то новое почему потому вы относитесь к категории тех людей, которые не отдают силы идеям и не склонны верить государству. Еще, как бы ни было вам трудно, и первой и второй группе людей очень важно продержаться до осени. Летом будет некоторое такое улучшение ситуации, облегчение, а развитие. Ваших дел пойдет уже в следующий весной, более активная Ну что ж, желаю вам всем благоприятных, судьбоносных изменений в вашей жизни в этом, на этом периоде. И до встречи в следующих прогнозах.